Как вы думаете, что это? Вы пока подумайте, а я вам расскажу, что я уже только что скушала. И вот у меня пустая чашка. Что я делаю? Я пока вам не скажу, что это, но я это очень люблю. И я считаю, что это самый питательный продукт. А я, Яна Людовик, всю жизнь занимаюсь тем, что изучаю все время самую полезную пищу. И мы с моим мужем, Ростиславом, стараемся это все кушать. Вот так, немного просыпала. Мой муж любит это кушать сырым, а я его завариваю. Поэтому я немножко ему оставляю. Вот, и сейчас я вам покажу, как я это завариваю. У нас вот такой вот термопод. Вот так вот его замешиваю кстати очень удобно могу порекомендовать что чайником мы перестали пользоваться, хоть он у нас вот стоит вот, вот я его вот так замешаю завариваю и под платочек сейчас его поставлю вы пока что можете подумать а что это может быть я его сейчас блюдечком прикрою вот и буду следующую порцию ожидать пока оно будет готово кстати Аджика очень интересный продукт очень вкусный вот но мы ее еще пока сами не готовим и у нас здесь есть вот помимо всего прочего семечки которые мы покупаем это э, циквенные вот Могу сказать, что это источник магний b 6 которые вообще-то даже приписывали как недостаточное в организме и рекомендовали в аптеку идти. Но у нас же аптека своя. И в прошлом видео мы показывали, как замочена была пшеница. Сегодня, вот видите как, ростки. И ее можно так скушать, а можно... На кофемолочку и сделать муку, так как мы вам показывали. Сейчас у меня эта мука уже в баночке, видите? Вот, и мы можем ехать куда-то с собой взять, и у нас готовый прекрасный завтрак, обед и ужин, если кому нужно. Из пророщенной пшеницы, чистейшая, можно просто себе добавить там водичку, и будет хороший суп. Будет все отлично Так, и все-таки Мне хотелось бы вам сказать Да, кстати, тут у меня уже Перерощенная гречка Я ее вчера со стевией не доела Вот сегодня уже буду доедать Итак, я вам Хочу все-таки сказать Что же это я Вам Предложила Посмотреть Так, ну, спрятала я так, что не могу Найти сама так, пока будет загадка, напишите мне, что вы считаете, что это такое на самом деле. В следующий раз я его найду то, что я так запрятала, и вам покажу. Всего доброго.